Итак, товарищи, наша кровля наплавляемая, 4 градуса угол наклона без всяких парапетов готова. Что нужно сделать, чтобы не было парапетов? Во-первых, кровля должна быть двухслойная обязательно, потому что мы наплавляем прямо на USB. Снизу у нас под вот этим металлическим элементом, нашей ветровой, есть брусок. Первый слой мы заводим на брусок, потом накрываем вот это вот наша ветровая. ветровая идет Вот такой ширины здесь И второй слой мы наплавляем прямо на саму ветровую Она же является здесь перемыканием И всем остальным Тем самым у нас водичка туда не зайдет Никаким образом Вот Уходят это уродливые парапеты Делающие дом квадратным И крыша превращается из плоской По виду в скатную Даже кажется как будто угол наклона У нее не 4 градуса, а там градусов 10 Вот такая суперская вещь как видите, у нас здесь нету ни одной вентиляционной трубы. Все почему? Потому что у нас есть коньковая рана. Вентзазор у нас, повторяю, 70 мм плюс 21 мм обрешетки. Потом идет USB и два слоя наплавляки в качестве гидроизоляции IQ Pro. Дальше так выглядит наш вентзазор. Там уложена доска 21 мм. Она полностью закрыта битумным праймером. Все промазано. Вот она, USB, тоже она вся в праймере. Потом вот эта сеточка, до которой почти достать, рукой не могу, это специальная тектис-сетка, она полимерная для, э, точнее, от ос и всевозможных насекомых и птичек, чтобы они не таскали утеплитель не портили нашу мембрану. Вот после, за ней, то есть вот здесь стоит брусок, на него USB. за бруском стоит желобок. Да, коньковый аэратор на плоской кровли можно сделать и другим образом, на следующем объекте мы покажем. Здесь у нас ветровая планка и тройной кровельный свес. Вот такая красота получилась. Используя технологию, разработанную нами, мы можем малоуклонную кровлю превратить в скатную. То есть она по факту является плоской крышей, но из этого парапета конькового аэратора мы можем сделать кровельный слез. То есть технология кровли совмещена плоская с скатной. По виду она скатная, но по факту она плоская. Если запутались, подписывайтесь на нас, вы узнаете еще много очень интересного. Классно.